Все. Здравствуйте, с вами Крутскет Школа. И сегодня у нас первый урок. Я вам расскажу про базовое упражнение из Крусфита. Называется лап бурби. Сейчас я вам покажу, кого выполняется. Разберем это упражнение по частям. Входное положение. Сели, руки перед собой, ноги на ширине плечи. Приливку лежа. Упражнение. Сели не до конца, нет прыжка, нет хлопка, это очень важно. На соревнованиях глядите на зачет, везде смотрим в первую очередь, чтобы грудь была задета, прыжок был, никакой так просто зафиксировал такой, не такой. Нормальный прыжок, ноги оторвали, хлопнули, присели, лягли, встали, хлопнули. Запомните, отработайте. Упражнение очень полезное, жир сжигает просто моментально. Я-то читал, ученые доказали, что 4 минуты выполнения этого упражнения даже не подряд, а с паузами там допустим 20 секунд в делаешь 10 секунд отдыхаешь равносильно 30 минутам на кардио -тренажере, на любом в обычном темпе так что если есть желающий день просто выполнять это упражнение делать тренировки добавляйте его себе в тренировку по профиту и жир будет сжигаться и не только во время тренировки но и после тренировки примерно пару часов у вас будет ускоренный обмен веществ и жир будет сжигаться вздвоенной силой. Так, кто ну, Очень старое упражнение. Это не молодцы не новый какое-то неновшество. Примерно придумали его. В 20 веке еще американские ученые, спортсменов своих, они тренировали этим упражнением, проверяли выносливость их. Также военнослужащие в армии. Тому, кто служил, знает это упражнение как джампа. Отдел, подскочил, бабочек ловить. Так что подводящие упражнения можно использовать. Тренируйте джампа. Тренируйте обычные отжимания. И потом в сумме вы будете делать много качественных и хороших бурпи. Удачи!